Всем привет! Меня зовут Меликов Низан и сегодня я буду подготавливать значит, заготовку для оформления витрины нашего магазина к 8 марта. Итак, значит, вот у меня есть такая металлоконструкция. Дальше, что мне необходимо. У меня, у меня вот два патрона, которые я нашел. Шпон в рулоне. И, я думаю, горячим пистолетом я буду все это дело склеивать. Значит, у меня здесь оазис будет. Первым делом хочу вам рассказать, значит, что я подготовил технически. Значит, технически я вот сюда вот наклеил в скотч бумажный, малярный, да, он так же называется. На значит, поддоны я наклеил двухсторонний скотч для того, чтобы зафиксировать на нашей конструкции. Вот таким вот образом. После... С того, как я зафиксирую поддоны, у меня сейчас замочен оазис, и я оставлю в данные поддоны. Да, мы понимаем, что это технический элемент, который будет уже дальше задекорирован. Так как сегодня я вам покажу только техническую часть, как я подготовлю э, такую платформу, либо же сосуд, да, как назвать, наверное, сосуд или э, основа для моей композиции. Значит, теперь я вам расскажу пару слов об материале шпон. Называется он кромка. Да, используется для того, чтобы задекорировать боковую поверхность. Очень гибкий элемент. То есть вот он скручивается. Я буду именно его сейчас скручивать и поиграемся и посмотрим в итоге какая структура у меня получится потому что я его буду использовать не только как декоративный но также как и технический элемент но в первую очередь он все-таки у меня будет декоративным вот. и мне необходимо будет сейчас сделать такую структуру из данного материала вот. Так что досмотрите данное видео до конца. И в следующем выпуске я буду уже интегрировать в данную конструкцию цветы. И мы будем украшать наш холодильник, нашу витрину такой прекрасной композицией. Друзья, ну что, в итоге у меня получилась вот такая вот структура из шпона, мне очень понравилось работать с этим материалом, он очень гибкий, очень легко трансформируется, придает, держит форму, значит, что, теперь у меня осталось да, сюда интегрировать цветы и сделать уже полноценную флористическую композицию. Значит, ставьте колокольчик под этим видео э, на аккаунте для того, чтобы быть в курсе следующего выпуска, где я уже буду интегрировать в данную конструкцию флористику. Пишите ваши комментарии, пишите ваши эмоции, э, как вам такая структура, как вам такая форма, э, вдохновило ли вас это видео. И ставьте лайки, если понравилось. Моя заготовка для оформления витрины к 8 марта. Большое спасибо, друзья, то, что были со мной. Если у вас возникли вопросы по данной теме, пишите, я с удовольствием помогу вам. И до новых встреч.